Всем здравствуйте! Время 0,5-06. Пошел я послушать тогти деревинные. Да не где-то примерно километр-полтора остается. И что-то я их вообще не слышу. То ли их кто-то там уже разогнал. То ли я по каким-то причинам не слышу пошел-то я рассуменно посмотреть так что я особо не тороплюсь если они там такуют, они еще такуют остановился на такой луже подразнить челезни попробовать ну, вот как-то вот так в общем время 05.22 Здесь утки нет, но стало слышно тетерево, вот за этим лесом поле, там за полем еще небольшой лес, и там где-то на следующем или еще через поле, где-то примерно там звук и оттуда откуда-то звук слышно. Сейчас я выйду на это поле. И дальше будем слушать и смотреть. Но это так я, пытаясь натыкаться на тетеревинные такая. Слышно их далеко. За несколько километров. Ну, километр два в хорошую погоду. Слышно их прекрасно. Когда сидят булькают, когда чуфыркают, дерутся. Там не так далеко слышно. Ну вот, начало. Если где-то когда-то слышал вечером или утром направление, где пытаются они таковать. Если не слышал, то все равно кто охотится, тут представление имеет, где эти рева бывают, держатся. И в общем надо выдвигаться в том направлении. Анна, буду рассказывать от себя, как я делаю. А то получается, как будто я советы даю. Потом буду в комментариях ругать. В общем, выдвигаясь в том направлении Неспешно На рассвете. Ну, когда можно сумерки, когда можно вот такая уже красота. Сейчас уже должны поактивнее. Атаковать. Погода. Погода плюс 2 где-то, плюс 3, наверное сегодня. 20, 21 число апреля до открытия 8 дней как бы еще не сама активность только еще не очень активно а не такую и все выдвигаюсь предполагаемое место обитания где эти дерева держатся часто осенью или весной или летом их вижу и слушать, главное слушать и смотреть, где-то засветится на березе сидеть, его тоже далеко видно. И там будем дальше уже пробовать подходить, наблюдать. Ну а пока иду, Еще километр примерно. на предполагаю вам место сейчас остановился, вот слева шумит звук доносится прямо пока не слышу но где-то там така были токли сейчас пройду там еще включусь жаль его было да, рубашка осталась ну как жаль жаль только сначала было а потом не жаль, зона-то все равно моя. Смотрите, я... Здоровый. Он сам тогда напросился, короче. спиной пулькает тоже как будто один или два до этого звука ближе справа поле и слева поле заросшее справа обработанное поле сколько я замечал прямо среди леса вот такого кустов они у нас не такуют либо на краю поляны либо прямо посреди поля а если ток старый из года в год много сейчас полей заброшенных молодняком зарастает, а там, получается, среди вот такого вот молодняка, такую, даже среди таких березок. Не знаю, на камеру слышно или нет. Сейчас постараюсь обойти, как я это делаю. Выхожу, например, на край поля, чтобы достаточно далековато еще было деревов, так как там в округе сидят сторожа их, если идти напрямую ближе они меня гораздо раньше увидят и услышат, чем я их и улетят выйду сейчас на открытое место и попробую их переглядеть проблема-то еще в чем, я думал, совсем улетели уже Два косуль, наверное, от меня поднялась Крупами разбежались Кто просто подшумленный, кто от меня Ну, в общем, сейчас выхожу сначала с левого края Если с левого нету Перейду на правый край Буду правым краем обходить Ну, вот так вот. год был, урожайный, прошлый Много мамок с двумя-тремя сигаретками. Прошлого года бегает Пешком, короче, иду Гораздо больше косули вижу, чем на вороне, когда еду На вороне громко получается по воде, по кустам Он не подкрадывается, идет напрямую у меня все же я пытаюсь идти тише ну, ладно мы на эти деревьяны так-то только идем что я скажу чего помнит они ко мне все повернулись белыми 1 2 3 4 5 6 7 8 там он два попадаются на дальнем плане Дел 13 штук. Эх, далеко. Интересно поснимать, когда вот так вот сейчас будут территории делить. Я во время гона не замечаю столько... Козлов по два, по три штуки друг друга гоняю Именно весной Сейчас вот все кучно ходят Буквально месяц-два Все, все разойдутся, вообще все разойдутся Останутся только вместе сигаретки с одного выводка В общем, на край-то я вышел, поле все заросшее Я думаю, где этого-то вот тут вот будут. Вот где высокие березы. А по звуку где-то вот внутри поляны. Или на тот край. Я тут с козлами маленько отвлекся. У меня же как-никак пушка с собой. Мясо -то в косуре больше, чем в детеревья. Съемки, съемками. А кушать хочется всегда. Пойду, в общем, сейчас потихонечку, вот этим местом открытым. Смотрю внимательно на деревья, вокруги. Может через поле где-то сидеть, например, детерка. Это верный признак того, что ток именно на этой стороне. Так вот в начале весны, когда только ток начинается Замечал Одно поле, например, километра три Вот такое уже заросшее Молодняком На вороне едут со всех сторон Буквально там метров 500, на... 500 от одного места до другого Там два-три сидят такую, В другом месте два А когда начинается уже более активно Траки у них там перелетят они слетятся все куда-то в одно место скорее всего у нас такая небольшие. по крайней мере я составил так это 15 штук И то хорошо уже. если так вот подумать то это один выводок два выводка все сидят ну в общем наличие эти терки где-то на близлежащих деревьях это признак того, что сам ток именно здесь. Может они сейчас сидят и чуть-чуть в стороне от основного потом места. Но, например, поле там какое то квадрат вы уже определили. Сейчас вот справа от меня вообще как будто дерутся чефыркой. Я с кустики зайду и понаблюдаю постою послушаю нет, буду скрадывать тогда туда здесь мне кажется больше по звуку если возможности не будет увидеть на деревьях или их так пойду в направлении звука где был и нужно заметить откуда они взлетели мне и потом то место пройду посмотрю передом на Насрано, где у них говно Там уже будут по месту ориентироваться Нет гарантии, что с первого раза Вышел и нашел ток Вот на видео, которое я выкладывал Я, наверное, неделю туда ездил И вечерами, и утрами И уже, на дня за 4 До открытия охоты Определился только с местом так как они вообще, вообще в разброс сидели на всю длину поля там метров 400-500 тольмлотника а ток оказался в одном месте в общем иду и стою слушаю в общем время 6.18 18 Эти дерева затихли я не видел чтобы слетали вот вышел тут полянка такая идет, думал где-то он там полянка думал может где-то здесь либо они слетели, когда я на поле был, между полями. Куда-то улетели, либо сидят мочком, я до них не дошел. Активность вообще невысокая у них. Может, все-таки их косули шумели. Поеду еще, видео в предыдущем говорил. Еще ток поищу на Вороне там далеко, километров 15 почти от дома. Туда обязательно съезжу, но ну и сюда еще несколько раз, думаю, схожу. Сейчас завернусь в сторону дома, пойду погляжу. Если что-то будет, еще сниму. Если чего-то больше не будет, то всем пока. Продолжать поиски тока И снимать это ну, Кому будет интересно Смотрите Кому не интересно Ждите тех роликов Которые вам интересны ну, В общем пошел я дальше ну, Откуда-то полетел короче детерев. Может здесь хотелось есть, Меня увидел Поляна, короче, хорошая С елками. Вот. Я бы был кетеревым, я бы здесь атаковал Может быть, их кто-то спугнул Может быть, они здесь таковали. По звуку бы примерно здесь И вот на тех токах, где я сидел, видео выкладывал, обязательно они всегда два-три раза улетали. На одном такую, стабильно, раза 3-4 даже. Как по команде соберутся все, улетели через 10-20 минут обратно, когда сразу же прям обратно летят. Что у них там за ритуалы такие, не знаю. Ну тут уже прошло минут 30 точно После того как они затихли Сейчас по поляне похожу Посмотрю Следы их жизнедеятельности И в следующий раз примерно вот в этот район уже сразу выдвинусь Ну как-то вот так вот Вот она находочка Ну вот как такую красоту не взять домой? Я не знаю. Берем. влево. Попробую куда-нибудь к тем березкам подойти. Может подойдут. услышала, хотела выйти более открыто на поле к ним. И она меня услышала. А я этот бестолковый. Зачем изобретать его сипед, когда есть старая, добрая русская поговорка про гору, которая идет сама к Михаилу. Так что не пойду я их туда шуметь, подожду, когда они сами подойдут ко мне. Всем пока.